Мне как психологу, mm -hmm. как просто человеку, который общается с людьми, чаще всего приходится сталкиваться с тем, что люди, как правило, несчастны. Mm -hmm. Ну вот они постоянно вынуждены преодолевать какие-то сложности, испытания в жизни. И в конце концов это все заканчивается смертью. Mm -hmm. Зачем, с вашей точки зрения, вообще мы родились -то? Я верующий человек и христианин, я убежден в том, что со смертью нашего тела не заканчивается смерть души. Это первое. И даже если бы я не был верующим человеком, я понимал бы, что тот след, который мы оставляем в течение жизни, он влияет на близких, любимых людей, и даже если смерть души наступала бы, то продолжались бы наши дела, последствия наших поступков. То есть в любом случае, верующий ты человек или ты неверующий человек, в любом случае ты понимаешь, что последствия твоих действий они оказывают влияние на многих людей. И есть смысл не столько думать о том, что тебя ждет за той чертой. Да, мы все умрем, безусловно. Есть смысл не столько думать о том, когда ты умрешь, и, и бояться этого. Сколько есть смысл думать о живешь ли ты этот день. Достаточно ли ты живой сегодня. На мой взгляд, проблема не в смерти, проблема в жизни. Сейчас, в этот момент, в эту секунду, когда я даю это интервью. В этот день, когда сегодня я буду выступать во время конференции. Завтра, когда я буду консультировать людей и помогать им находить свои ответы, послезавтра, когда я буду проводить тренинги в организациях, каждый день быть живым, максимально живым, в этом, на мой взгляд, смысл.